В музее Николая Лобачевского Казанского федерального университета можно узнать не только о жизни гениального математика и управленца, но и о жизни Казани XIX века. В данный момент в музее проходит выставка «Современники», в экспозицию которой входит работа художника Василия Турина. На выставке в музее Лобачевского вы можете увидеть, какой была Казань в 30-40-е годы. Это передают литографии, выполненные Турином, Дюраном, Турнерелли. Известен альбом «Перспективный виду губернского города Казани». литографии 1834 года, выполненный Туриным, выпускником Петербургской академии художеств. У него была необычная манера. Он интересно передает градостроительную среду, городской пейзаж, здания, жители города. И таким их видел Николай Иванович Лобачевский. В 1834 году Василий Турин издает в Москве альбом из восьми литографий. Этот альбом вызвал большой интерес современников, ведь он показал людям, которые никогда не бывали в Казани, всю красоту этого города. Художник передает не только атмосферу городского пейзажа, но и жизнь улиц с фигурами в национальных одеждах. На выставке работы представлены из собрания Музея изобразительных искусств Татарстана. Также хочется отметить, что с 1 марта в Музее Николая Лобачевского начнется новая выставка, посвященная уникальным археологическим находкам Республики Татарстан. Олег Кашин, Ленардо Валитьяров, Универ -Ньюс.